У нас была куча проблем Мы были все недовольны всем Мы говорили, что уж лучше, сука, сдохнуть, чем жить вот так Что мы по уши в говне, и жопа в стране И в думе много воров, и в фильмах только Петров Повсюду пробки, воздух, грязный солнца нету И гаишник мудак но оказалось, Тогда все было заебись. Коронавирус, коронавирус, Отебись! Но оказалось, что тогда Все было просто заебись. Коронавирус, сраный вирус, Сраный вирус, отъебись! Жопа в стране, хотим жить в нашем милом говне Пусть конституцию меняют хоть в неделю пятнадцать раз Пусть срут нам наши права, в Китай увозят дрова Пусть пенсионный возраст делают хоть семьдесят два И дружно пиздят наши клевые ОМОНовцы дубинками нас Снова все как когда-то заебись. Коронавирус, коронавирус, ну отъебись, пусть будет снова, будет снова, все как прежде заебись. Коронавирус, сраный вирус, сраный вирус, отъебись. Вирус, коронавирус, но почему ты такой этазивный? Не объясни нам, коронавирус, че ты навсегда нас окрвался. Возможно, просто ты разозлился, что ты родился в какой-то жопе. Что же в какашках, мышах летучих, и вдоху у крысах ты тусовался. И вот ты вышел такой, бля, хоба, ща покажу вам я, кто здесь, папа. Всех вас заставлю меня бояться. Руки, блять, мыть сидеть сухо дома. Но ты послушай, коронавирус! Мы очень похожи Мы же ведь тоже живем в России И нам твои проблемы знакомы Нам тоже плохо, нам тоже сложно Но стариков мы не убиваем Жизнем, конечно, не облегчаем Но убивать их это уж слишком Мы тоже можем все на планете не показать, кто тут за -папа. Но мы же терпим, Крым забрали Мягкая сила, вот наша фишка Где твой скрепный коронавирус? Не не выбирают Много на свете есть, нет прекрасных Но ничего нет лучше дома Пали обратно, ты в жопу крысы А в нашу жопу больше не суйся Пусть сидит каждый в своей, блядь жопе И не мешаю сидеть другому Хватит злиться коронавирус Ты только глянь, какой ты красивый такой Весь круглый такой В цветочках выглядишь, просто заебись. Займись там в жопе контролем гнева Сходи к психологу, помедитируй И полюби себя, коронавирус А